Девчонки, всем привет! Меня зовут Ирина, я партнер компании Skinny BodyKey и занимаюсь бизнесом в интернете на протяжении уже нескольких лет, если быть точнее, с 2014 года. И вот сегодня записываю вам видео по обналичиванию зарплаты опять своей, потому что пришла нам пятая зарплата по итогам месяца и еще один чек, который за предыдущую неделю был. То есть я две недели не выводила зарплату и вот сегодня сходила, сняла вот с этой вот карточки. Это карточка именная. Сейчас приблизить по вот, именная карта, название компании Skinny, BodyKey, MasterCard. Вот, и здесь в моей валюте 250 долларов. То есть, ну, сколько в вашей валюте будет в рублях? Ну, где-то, наверное, порядка 14 тысяч рублей будет. Ну, и вы в поисковик можете просто посмотреть. То есть, неважно, в какой стране вы живете, зарплата вам будет приходить в долларах, а снимать будете в той валюте, в стране, в которой вы проживаете. То есть, если вы в Казахстане будете снимать, в Тенге, если в Молдове, в леях. Ну, в общем, в любой валюте можно снимать зарплату. Девчат, и вот, знаете, что еще хочу сказать? Я вот уже ну, заболела давненько, уже вторую неделю не могу никак вычухаться с этими вирусами. Вот. И что, знаете, вот что классно, что вот когда дома работаешь, да, то есть, ну, где-то там если там температура, что-то такое, там лег, полежал. А вот некоторые знакомые у меня, они ходят на работу ну, как бы не могут взять больничные нормально, потому что больничный сейчас не оплачивается почему-то, не знаю. Ну, то есть, если человек болеет, он вынужден брать там за свой счет отпуск, да, для того, чтобы просто полежать дома. Естественно, за это ему никто платить не будет. Так вот, ну, это как бы один из плюсов, да, интернет-бизнеса, что, ну на зарплату ваша болезнь, она по сути никак не влияет, потому что те действия, которые мы выполняем в интернете на страничках, это загружаем фото, видео, то есть я свою работу там чередую с домашними делами, если там плохо себя чувствую, могу лечь полежать там, ну как бы, э, ну, как бы чтобы пощадить свой организм, да, немножко. Вот, поэтому, девчат, ну, делайте выводы, особенно вот касается, знаете, мамочек в декрете, которые, например, вот деток маленьких воспитывает. и вот если ребенок на больничном, да, вы можете прекратить успевать его обхаживать. Вот у меня, вот малой, тоже болел недавно. Вот в школу мы не ходили долго, но ну и все равно я успеваю и работать и зарабатывать и денежки всегда имеется поэтому девчат это вам вот информация к размышлению да все те те кто например смотрит видео первый раз да возможно то есть никогда еще не сталкивался возможно вы первый раз ко мне в друзья на страничку добавились или может быть вы первый раз будете видеть этот ролик у кого-то на страничке из, из моих партнеров то у людей обычно ну как бы реакция иногда бывает такая что вот я не верю что в интернете да можно за Зарабатывать деньги. Девчата, компания наша она на мировом рынке с 2011 года. И вот за это время нам ни разу не задержали зарплату, выплаты. То есть, кто уже долго работает, те уже знают, что это такое. Кто сталкивается в первый раз, конечно, скептицизм иногда. ну вам достаточно будет просто несколько месяцев понаблюдать за работой, да, посмотреть, что выплаты идут стабильно, посмотреть, сколько новичков присоединяется, сколько они начинают зарабатывать. Иногда вот люди пишут, я боюсь, что у меня не получится. Так вот, ребята, вот вы знаете, есть для этого специальное пошаговое обучение, где каждый человек, вот приходя с нуля, да, даже не умея вообще по сути работать там в социальных сетях, он пройдя обучение начинает зарабатывать вот такие веерочки каждую неделю. Достаточно просто разобраться в информации, понять в чем суть, как работать, за что платят и присоединиться и вот такие вот деньги получать еженедельно. Поэтому, ребят, Кому нужна полная информация, информация, спрашивайте либо у меня, либо у моих партнеров, мы вам предоставим и дальше уже сами вы решите, хотите вы что-то менять в своей жизни или не хотите. Ну а мы пошли тратить, желаю всем вам хорошего дня, отличного настроения, всем до новых видео, пока.